Организовано при поддержке МЧС и городского управления МЧС обеспечение по заявкам тем, кому нужны обогреватели их в достаточном количестве то есть можно ставить заявку и получить соответственно обогреватель по социальным учреждениям в детских садах вводятся дежурные группы завтрашнего дня, потому что пока мы не понимаем, когда будут закончены ремонтные мероприятия, и в школах, соответственно, переходят на дистанционный режим обучения, те, которые попали в зону отключения.